Всем привет, так, сегодня у нас 29 сентября, вот так вот, у нас, у нас была хорошая погода в последнее время, да, но вот сегодня прошелся дождик, а именно сегодня я решила снять пальто, одеть вот эту кофточку, Алёнину, снять э, туфельки одеть вот это вот, что это, блин, э, кроссовочки, накосинчики, вот, ну, как видно, я промокла уже, в общем, я молодец, как обычно, вот так. Я пришел к тебе с приятным, рассказать, что солнце стало, что оно горячим светом по листам затрепетало, рассказать, что лес проснулся, и весь проснулся, веткой каждый, а заметался пожар голубой, и позабылись родимые дали. В первый раз я запел про любовь, в первый раз отрекаюсь скандалить, был я весь как запущенный сад. Был на женщины зелье падкой, нравилось пить и плясать, и терять свою жизнь по накатной. А мне бы только смотреть на тебя, видеть глаз лотокариома. И что прошлое, не любя, ты уйти не смогла к другому. Подступ нежный, легкий стан, я сознала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган, как умеет он быть покорным. Я бы навеки забыл кабаки. И стихи я писать забросил, только б тонкой касаться руки И волос твоих цветом восемь. Я бы навеки пошел за тобой Хоть свои, хоть в чужие дали В первый раз я запер про любовь В первый раз отвлекаюсь скандалить только смотреть на тебя Видеть глаз злота карьи омут. И что прошлое не любя Ты учи не смогла к другому пусть нежный легкий стан Если бы знала ты сердцем упорным, Как умеет любить хулиган Как умеет он быть покорным Я бы навеки забыл кабаки И стихи перестал бы писать Только в как касаться руки И волос а цветом вовсе Все, я все не добавлю